Если ты начал или уже работаешь с программой 1С управление торговли версии 8, то ты наверняка столкнулся с вопросами и проблемами по работе с данной программой. Прямо сейчас ты можешь узнать, какие 10 критических ошибок допускают большинство пользователей программы 1С управления торговлей версии 8 и как просто их решить без помощи программиста. Меня зовут Наталья Никитина, я являюсь специалистом по работе с программными продуктами 1С и работаю в этой области уже порядка 10 лет. За много лет практики я часто сталкиваюсь с тем, что пользователи допускают одни и те же ошибки, которые вызывают, во-первых, негатив по работе с программой, и во-вторых, и самое важное, неправильное ведение учета и, как следствие, некорректной несвоевременной отчетности. Сейчас все изменится, у тебя есть шанс узнать, как же просто решить те самые ошибки самостоятельно и не тратить деньги на вызов программистов? Я подготовила для тебя бесплатный видеокурс, из которого ты узнаешь, какие 10 критических ошибок допускают большинство пользователей программы 1С, управление торговлей 8, и как просто их решить без помощи программиста. А также ты получишь в подарок 2 бонуса который сделает тебя более продвинутым пользователем. Данный видеокурс будет полезен как для начинающих, так и для более продвинутых пользователей программы. Здесь ты получишь конкретные шаги по решению вопросов, которые основаны на практике реальных пользователей. Как же получить данный видеокурс? Прямо сейчас заполни свое имя и имейл в форме рядом с данным видео, и ты получишь бесплатный доступ к данному видеокурсу.